Всем привет! Мы продолжаем играть в выживание. Тут кое-что сделал, правда, мне меня такой скин, такого ребенка или мальчика, но пускай будет Я тут, кстати, вот я вспомнил кое-что, нам нужны факи вы еще нам нужны ресурсы тогда мы не будем спешить выживать как мы это делали а чтобы сделать факел нам нужен уголь тогда ладно как я помню а еще нам нужна кровать будет так, ну тогда будем делать. Берем БУВИшник. О, получаем достижение каменный век. Будем смотреть сейчас, что мы тут можем найти. Вот бы уголь найти. уголь не нашел, но пока что еще. А, ну я уголь не нашел, я сразу, конечно, не заметил, но я посмотрим сейчас. Нет, я просто его сломал. Ладно, скупил. Ладно, надо было не ломать. Ну ладно. Сейчас, если что, пока придется обходиться деревянным снаряжением. Надо искать. сломается он вот. пока что не нашли еще а тут, тут тоже есть, но тут темно и тут есть темно, темно тут у нас позарастало деревьями нам крепеж подорвал так что тогда мы можем сделать можем сделать печку вот и получить камень например можем вот Например, поставим здесь у нас все равно кровать нам пока не светит а все равно же надо уголь а нам надо еще сделать кровать чтобы сделать кровать нам нужно шерсть у нас две шерсти значит надо идти за надо идти найти и поохотиться на овец хотя уже потому что у нас даже кровати нет идем искать овец Только корову. Нелегко пока. Где овцы с наши спрятались? Вот не задача сейчас будет нам. Ну и дата нам нужна. Вот потемнело. Ах ты иди от меня все молодец О, что мы нашли? Мы картофель у него нашли, ладно? я такой Иди от меня Ты на шавечки Подевайся О, ничего себе Зомби как на дрожжах ну конечно ночь они по появлялись то я овец не вижу к сожалению надо еще одна овца ну вот пока я их не вижу, вижу коров значит идем дальше смотрим если нас снова не прибьют о началось а, -а, -а че, -у -у. <плотный тетради> ладно решил за овцой сходить чтобы взять шерсть а в результате так, да, значит понимаем, что надо как-то пережить ночь просто мы сможем это делать нам нужно сделать кровать а я пока Никакой, к пока нам никакая кровать не светит, пока мы еще одну шерсть не достанем. Никаких овец, к сожалению. Оу, позарастало так деревьями. Еще один крипер. Так. Интересно. Не вижу ничего. Так, он тут то тут, тут рядом. Все равно же, если не найдешь, то ничего не будет. Тебя нам нужна еда, но мы можем ее приготовить. Как же ты без угля ее приготовишь? А, вот они. А я так их искал. Но вместе с тем надо быть осторожным. то тут вот нас уже встречают видите как нас хорошо встречают о спасибо все я пошел назад наконец-то мы нашли то что нам нужно было теперь можем идти назад Немножечко кое-что попроще. Так, сейчас главное потерять наше жилье из вида, оно же у нас здесь. Вот. Ах ты. Бабах. Ну, стал бабах. Ну, ладно. Сейчас идем сюда. Ну, тут темновато, знаете. Такое. Сейчас берем шерсть. Что еще мы берем? Три. У нас будет открывать, правда, дом очень маленький. Конечно же. Так, не хочет ставить. А, вот поставился. Видите, как все. Может, даже его надо будет расширять. В принципе, это не проблема. О, спей, моя радость, с нас Еще одно достижение мы получили все а чтобы даже что-то приготовить нам надо э -э. нам надо уголь нам также надо так что нам еще надо А, нет, не то нажал. Сделаем запасной. Мы наконец-то сделали кровать. А вот и зомби. Он не сгорел, потому что... Опыт, получили опыт. А придется сырую есть тогда. Так, что же мы тогда будем делать? Да смотрим здесь. Без угля никак. сломалась кажется уголь нам вообще не попадается не так все просто да один только бушник так, пока сильно далеко мы не уходим а ищем еще где-нибудь сейчас посмотрим должно же что-то быть где-нибудь снимаемся чтобы у нас будет это достаточно. Потому что нам нужны факелы, а пока мы их даже сделать не можем. Так. И снова мы еще не нашли. Итак, ищем дальше. Тогда смотрим здесь. А то потерял изумруд даже так. Ладно, я забыл просто чему-то. земля только ладно кирка почти сломалась где же еще нигде угля пока я не вижу к сожалению Так, ладно. А, ну вот, смотрите, теперь мы можем сделать каменный меч, каменную кирку. О, обновка! Каменный топор. Дальше, в принципе, все берем, заменяем вот так вот. Что еще мы не заменили? О, вот иго Все, теперь у нас все каменные. Дальше. Ну, фу, кроме снаряжения. До сих пор у нас ничего нет еще. Для факелы реально нам нужен уголь. Что ж. Можно все это сюда. Будем тогда искать его. Ладно. Да ладно. И придется сырое есть. Сейчас я сделаю. Хотя, возможно, от этого здоровья не восстановится, но ладно. Не хотя восстанавливается на самом деле. Все. Что тогда мы дальше делаем? Надо искать, искать еще раз искать, смотрим, да, может тут мы найдем. Не, пока только камень, хорошо идем в эту сторону. Самое что мы получаем это булыжник, ну лучше что-то лучше чем ничего, ничего где-нибудь найдем. Так, смотрим здесь. Там вот такой проход. А, тут земля уже пошла. Значит, ну не так глубоко просто. не попадается пока так тут уже земля хорошо в эту сторону Тут наткнулись на гравий. Тем самым мы получаем кремень. О, мы нашли рудное железо. Полезно, знаете. Хотя мы не нашли. А, я забыл. Лучше попатый это делать. собирая немного тогда его О, вот вот еще рудное железо нашли зато рудное железо там уже ничего я не вижу кроме того что рудное... а сломалась Ладно, надо возвращаться сейчас. Но все же польза от этого есть. Так, сейчас... Что мы делаем? Надо сломать один блок. Вот этот. Поднимаемся наверх. а закат значит что мы делаем рудное железо мы все равно его не сможем обработать пока потому что надо получили гравий и еще земли так Значит, берем, так где наши палочки? Вот они. И делаем снова еще одну кирку. Можно даже запасную сделать. Все. Сейчас мы поспим снова. Все. Итак, все же есть от этого польза по любому. Мы. А. А почему? А. Все. Даже не можем не сможем ничего приготовить такого. Так, а где то мы нашли? Вот здесь. Берем тогда еще рудное железо. Раз это все что мы можем найти так ладно немножечко то будет светлее но может надо взять глубже снова наткнулись на рудное железо тут значит его побольше вот сами вот нашли рудное железо что вот так делаем и все Можем тут копаться, смотреть. Смотрим тогда, что мы здесь найдем, если спуститься еще пониже. кроме божника в основном ничего так Тогда спускаемся еще ниже смотрим что мы еще можем найти вот тут Делаем вот так. Вот, чтобы мы могли взобраться. А тут надо тоже сломать. Ха, тогда там тоже придется. Ладно, смотрим. Купаемся еще глубже, вот так. Что-нибудь придумаем, надеюсь. Даже если мы застрянем тут. На еще одну да, нам кровать не хватит. Тем более нам нечего нечем освещать. Поэтому. Да, тем более кирка скоро сломается. Ничего не видно дальше. Дойдем да, сюда. Но хотя мы бы решили этот вопрос надо было просто взять с собой лестнице то на тут копаться и смотреть что мы тут найдем вот все теперь сейчас мы вот что делаем Нет, не пойдет так. Так что ломаем. Вот как мы можем выбраться. Сломалась кирка, значит, надо снова новую делать. А, нет, я подумал про новую. А, у нас только есть одна лестница. Значит, нужны лестницы. Вот сколько мы уже болыжника насобирали. Все равно же мы ничего не можем с ним сделать, так что пока ставим сюда. Итак, чтобы сделать нам лестницы. Сколько мы можем их сделать? Так, а нужны палочки. Делаем тогда палочки делаем лестницы три лестницы в принципе можем еще сделать Давайте посмотрим сколько у нас все того достаточно теперь делаем лестницы вот все и вот у нас и есть лестницы какое-то время еще хватит так сейчас спускаемся вот а сейчас надо обратно подняться и мы используем лестницы. Вот. О. Так. Чтобы, например, хотя надо было бы здесь сделать. Ну, в принципе, да. Вот. Тогда можем сломать здесь. Здесь такой спуск. Мы все еще не нашли тут ничего такого. К сожалению. Тогда что мы делаем? спускаемся еще ниже. Вот раз у нас уже есть лестница для этого ли мы будем ставить по ним потом взбираться то это будем спускаться и смотреть что мы здесь можем найти нам дальше ничего не видно к сожалению <связать> Я вижу что мы кроме мы находим вот что нам надо что нам понадобится но вот что нам бы больше понадобилось мы пока то не можем найти Очень темно. Почти ничего не видно. К сожалению. Так. Мы нашли, что мы могли. Давайте-ка еще ниже. Ну вообще что-то тут увидим. Чем глубже спускаемся, тем тут темнее. А, ну так конечно. Оу, ладно. Короче, поднимаемся. Ну, в принципе, тут вот так вот можно выбраться. Так, видимо, придется где-то еще искать. Мы то насобирали, конечно, ресурсов, но мне бы хотелось те, что нам бы понадобились, пока не нашли мы их. Ладно. Тогда... Мы пока на этом остановимся верно так что пока мы на этом заканчиваем такое мы там прокопали как вы видели на этом пока мы заканчиваем и будем тогда продолжать уже в следующий раз